Это Боб. И сегодня он. Эй, Боб! Боб! С тобой все в порядке? Кажется, ты нездоров. Так, так, так. Что это у нас здесь, дьявольский глаз? 10 out of